Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN. И сегодня я кратенько познакомлю вас с тремя братьями U5. Жили такие себе три брата по фамилии U5, звали их Т34, Firefly и старший брат совсем дурак ELS BIS. Почему совсем дурак? Объясню сейчас. Значит, смотрите: что собой машинки представляют. На каждую из этих машинок я выложу у себя на канале в ближайшее время видео, в которых будет обзор отдельно взятой машины, ну и, соответственно, катки на них. Теперь давайте быстренько, кратенько пробежимся, в принципе, по самой серии u 5 Что собой представляет? Это машинки среднего класса, да, средний э, тип танка. И, и э, это все идут братья по росту с 5 по седьмой уровень. То есть пятый, шестой, 7 включительно. Что касается самих машин. Как я их получил? Я получил их в Ивенте. Получил абсолютно бесплатно. Не потратил ни одной монетки золотых. И это было очень давно. Эти машинки в то время, они действительно игрались классно, их хотели все, и все надрывались в уэнте как могли, но не все смогли дойти до седьмого уровня включительно. Я забрать успел в последний день седьмого уровня танчик, но не забрал вот этот вот светящийся движок в виде обвеса, так у меня его и нет, но ну и да бог с ним. Короче говоря, что собой машины представляют? На пятом уровне Т-34 машинка прикольная и обалденная. Прикольная, потому что она делена 160 единицами альфы. Все остальное смотрите на обзоре. К чему говорю, что старший был совсем дурак? Потому что Firefly обладает приблизительно теми же самыми характеристиками орудия, да, только немножечко получше время перезарядки. И, честно говоря, в данном случае я себе ставил по оборудке именно лучше пробития. потому что пробитие на своем уровне Firefly не хватает, и не хватает существенно. И альфа у него все равно при этом осталось 160 единиц. А, ну, как бы маловато. Я всегда говорил, что лучше бы здесь было 175-180. Тогда эта машинка действительно играла бы какими-то красками, да, вот действительно классными, обалденными, но ну, и такими, которые аж заслепляют тебя и соперника. И это все равно не была бы имба. Но, а старший брат совсем дурак, потому что у него для его седьмого уровня, ребят, остается, то в принципе, то же самое, да, то есть 160 единиц альфы, ребят, качуют начиная с пятого уровня и по 7 включительно. На седьмом уровне 160 единиц альфы, это уже, в принципе, ни о чем, то есть ты не можешь нормально сопротивляться. Да, тут просто имбическое время перезарядки меньше 4 э, секунд, как бы классное КД вопросов нет, я себе поставил в данном случае ускоренную перезарядку. Вот она у меня стоит. Потому что только это делает возможным хоть как-то нормально сопротивляться, если бы не хорошее время перезарядки, тогда сопротивляться было бы вообще туго и дпм, соответственно, был бы уже не 2700 единиц. Чем данные машинки действительно примечательны? вся серия U5 вот этих вот товарищей это машинки с очень классной подвижностью, просто такие шикарные, как для средних танков, для каждого на своем уровне они себя показывают и отыгрывают по подвижности просто шикарно. Что Касается орудий. Орудие просто обалденное, очень точное, с шикарным временем перезарядки. Вот сбалансированное орудие по КД. В основном, если не говорить о Firefly, на нем немножечко все-таки туговато. И я бы сказал, что вот КД, время сведения и точность, это однозначные плюсы данной машинки на первом месте. На втором месте подвижность машины. Что же касается минусов по данной машине. Минус у данных машин, я бы сказал, что одинаковый один на всех, это полная картонность и абсолютная неживучесть. То есть рандомные рикошеты бывают, но, ребят, готовьтесь к тому, что разбирать будут в первую очередь вас. И вторым минусом данных машин является то, что кочует вот это вот 160 единиц альфы показатель... От уровня к уровню и ничего не меняется И это действительно становится унылым То есть, в принципе, если данный вопрос не касаемый, я имею в виду брони т 34 не коснулся То вот 160 единиц альфы довольно-таки неплохо коснулись Firefly на шестом уровне Ну а что касается ЕЛСБИС, ребят, не зря я сказал, что старший брат совсем дурак вот такая вот серия U5, смотрите мои обзоры на каждую из этих машин, их действительно необходимо заценивать по очереди от младшего брата к старшему, для того, чтобы понять, что это за машинка каждая из себя, и возможно, когда-нибудь они появятся на продаже, и возможно, они появятся на продаже на Черную Пятницу, либо на новогоднем аукционе, а значит к этому необходимо готовиться и понимать, хотите ли вы себе данную машинку, чтобы потом судорожно в момент, когда аукцион открывается не искать в YouTube обзоры на подобного класса автомобилей. Ну а если вам нравятся честные обзоры на технику руками среднестатистического игрока, я не буду вам заливать по поводу того, что каждая машина это имба и вам обязательно необходимо ее купить. И я не буду вам компасировать мозг тем, что вы должны обязательно выдерживать средний урон и обязательно должны придерживаться к количество побед, э и ваша статистика должна быть идеально чистой и прозрачной, а все остальные э жопоруки-раки, подписывайтесь на мой канал, и именно такие видео я и снимаю, я хочу конкурировать с теми ребятами, которые заполонили YouTube. именно честностью обзоров, а не водой в уши, для того, чтобы вы тратили свою голду на все, что не попадет. На данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.